Уважаемые коллеги, мое имя Сергей Петрович, первую сетевую продажу я сделал в 1991 году в Москве в мае месяце. Когда мы с вами подружимся, я вам расскажу, как это было. И я достаточно давно участвую в развитии маркетинговых программ, партнерских программ. И вот я увидел некоторую закономерность. Эта закономерность может быть полезна для тех людей, которые хотят создать свою компанию сетевую прежде всего. И речь идет о том, о так называемой, о пресловутой норме активности. Все говорят, что это активность и сводится к тому, что руководитель компании, старается заставить своих подопечных, партнеров, которые подписались к нему в сеть, как можно больше покупать, потому что ему нужно увеличивать товарооборот, надо увеличивать продажи. Спонсоры, которые создали большие группы, они тоже заинтересованы в том, чтобы сеть больше покупала, потому, потому что от этого зависит у них уровень дохода. И вот здесь получается такая, как бы, две крайности. Те люди, которые приходят в бизнес сетевой, они хотят зарабатывать деньги. Потому что если бы у них было достаточно денег, они бы не пошли этим заниматься. Они бы просто отдыхали где-нибудь в Крыму, в Сочи, на Гавайях, там, ну, куда удалось уехать. Когда у человека мало денег, он идет зарабатывать. И мы наблюдаем тенденцию, что сейчас очень много людей останется без работы, и их надо куда-то собирать. Но когда человек приходит в компанию, ему говорят, слушай, чтобы зарабатывать деньги, тебе нужно выкупить там на 100 тысяч рублей продукции. Ты станешь супервайзером или там, супергрейдером. Ну, в общем, каким-то там цветным директором станешь. Голубым, допустим, голубым директором будешь. Вот. Но до этого тебе нужно... И очень многие компании, особенно китайские, они просто разводят людей на деньги и тем самым превращают великолепную систему многоуровневого маркетинга в сетевую пирамиду, в финансовую пирамиду. Человек вынужден покупать за большие деньги, ненужный ему товар, особо не ненужный, потому что если бы он хотел купить товар, он бы не устал участвовать в бизнесе. Вот. И вот здесь возникает такая, такое противоречие, которое не все способны понять, прежде всего, и не все способны реализовать. Значит, противоречие, ну давайте вот возьмем крайности. Ну Вот я говорю, сами себе возьмите листочек бумажки, напишите вот эти цифры, вот эти цифры и поставьте количество людей, сколько вы можете подключить компании, к новой компании, которая предлагает для того, чтобы стать участником компании, тебе нужно купить чего-нибудь не нужно на 100 тысяч рублей или на 10 тысяч рублей или на 5 тысяч рублей или на 3 тысячи рублей или на 1000 рублей. Я предлагаю начать с того, что можно с 300 рублей начать. Как это сделать? Я знаю эту технологию, я ее отрабатывал много лет. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, спрашивайте. Я вам расскажу эту технологию. Мы подпишем договор, по которому будет предусмотрено мое авторское, так скажем, право защищено и мой постоянный гонорар. Как это делается, я знаю, у юристов вы сами можете спросить. То есть первое условие – это письменный договор, заверенный нотариусом ваша подпись должна быть заверена нотариусом. Иначе я не смогу разговаривать, потому что у меня уже был опыт работы с такими предпринимателями, которые, в общем-то, говорят одно, а на деле ничего не выполняют. Поэтому первое условие – письменный договор. Вы его сами составляете, я редактирую, и мы его подписываем. Понятно, да? Вот. Я сторонник того, что бизнес надо начинать с 300 рублей. И я знаю, как это сделать, какая бы продукция у вас не была дорогая. Вот это вот такое оригинальное решение – которые я знаю, как осуществить, я просто делал это. Вот. Дальше, первый вопрос. Вы поставили, допустим, кто-то 10 человек, вот представьте, 10 человек по 100 тысяч, великолепно, да? Но 10 человек по 300 рублей, это значит что? Это значит, и эти ваши 10 человек смогут повторить ваши действия, потому что если вы будете ориентироваться на большую сумму закупку, закупки, стартового пакета или как он там называется. Вы много людей сюда не приведете, потому что основная масса населения у нас испытывает большие проблемы с деньгами. Я уже говорил, у нас 20 миллионов пенсионеров, и когда пенсионеру говорят, слушай, хороший бизнес, он говорит, хороший, классно, здорово, тебе надо заплатить 5000 рублей. Я говорю, да сынок, у меня пенсия 14. За квартиру 6 тысяч отдать надо. И все, и на этом кончается бизнес. Но если я ему скажу, что, слушай, ты можешь начать бизнес с 300 рублей, 300 рублей найдут. Это меньше, чем продукты питания сейчас. Вот скоро у нас морковка будет. Да уже и помидоры уже по 500 рублей килограмм стоят на рынке. Да, и больше. Сейчас, сейчас вообще галопирующие цены будут. Жуткая инфляция. Поэтому чем меньше цена входа в бизнес, тем больше людей я смогу сюда подключить. Это я по себе знаю. Я никого не смогу привести на 10 тысяч рублей, тем более на 50 или на 100. На 5 тысяч ну, с трудом, на 3 тысячи тоже со скрипом. На 300 рублей я могу сюда привести очень много людей и вы тоже, потому что это не трудно, это недорого и это совершенно безрисково. Дальше, потом ответьте себе на второй вопрос. Смогут ли все ваши подопечные партнеры, кого вы подключили, допустим вы подключили 12 человек, смогут ли они повторить ваши действия и тоже подключить по 12 человек? Вот такой норме закупки, даже от 1000 рублей, это уже дорого. Тем более 150-10, это уже дорого, понимаете? Я могу предложить вариант, что ваши подопечные точно так же за 300 рублей подключат еще очень много людей. Понимаете? Даже если они по 5-6 по 6 подключат, это будет нормально. Почему мы говорим о большом количестве людей в вашей организации? Да потому что многоуровневый маркетинг – это много уровней, на которых должно быть очень много людей. Очень много людей можно собрать только на низких стартовых ценах, только на этом. И я знаю эту технологию, она у меня продумана, опробирована. Я занимаюсь этим бизнесом больше 30 лет. Когда мы с вами познакомимся, а я вам назову те компании, которые на слуху у многих людей, где я принимал участие в разработке маркетинг-плана. Вот, так что я принимаю заявки от тех людей, которые хотят начать сетевой бизнес. Я сейчас ищу компанию, которая заинтересуется разработанным мною маркетингом. Причем мой маркетинг предполагает возврат за будущих клиентов. Бывает такая ситуация, что человек пришел, подписался, купил чего-нибудь ненужного, потом его друг соблазнил и через две недели он ушел в другую компанию. Опять чего-нибудь ненужного купил, но вы его потеряли. У меня есть механизм, который опробирован в течение более 10 лет, как этого человека потом вернуть. Вот этого не делает никто в мире, это есть только у меня. Была апробация на нескольких компаниях, эффективность высокая, но просто в силу того, что руководитель компании, несколько руководителей компании, они просто не понимали, как работает эта система, не везде это было, ну, так скажем, завершено. Но эффективность уже была получена, и опыт такой есть, и я вам расскажу. Поэтому у меня два предложения. Вы мне можете помочь найти организатора, который хочет создать компанию для того, чтобы обеспечить людей рабочими местами, заработком, доходом, чтобы люди с голоду не умерли. Вот. И мы подпишем договоры. я могу выступать в качестве методического консультанта по созданию вот такой системы, которая позволит привлечь огромное количество людей, а цена товара это уже не важно. Я знаю, как это сделать. Ну все, удачи вам. Пишите, звоните, до свидания. Да, телефон сейчас напишу, секунду. Вот мой телефон. Внизу написано плюс 7905 278 429. Мое имя Сергей Петрович. Звоните в дневное время по московскому с 9 до 12 дня. Пожалуйста, я работаю с телефоном. Потом я выезжаю на консультации. Ну все, удачи вам. Пишите, звоните. До свидания.